Я, Владимир здравствуйте. Сегодняшняя тема – жить и любить. Чтобы жить, нужно дышать. Чтобы любить, нужно прощать. Иными словами, для того, чтобы вы ощущали себя живым, вам лишнее необходимо дышать, чувствовать пульс и слышать биение своего сердца. И этого достаточно, чтобы жить. Но чтобы любить, вы должны уметь и желать прощать. Любовь есть прощение, прощение есть любовь. Ни один человек в свете, ни один человек в мире не может любить, не прощая, как и наоборот, прощать не любя. Любовь – это то же самое, что прощение, это слова-синонимы. Если вы не умеете не желаете прощать, вам никто не поверит, что вы любите, вы и действительно не любите, ибо тот, кто любит, он способен прощать, он способен делать жесты доброволие, он способен вникнуть, принять, простить, забыть, ибо счастливые люди всегда забывают лишь слабые злобные помнят. Если вы встречаетесь с любимым человеком, ваша любовь неискренна, если вы не умеете, либо не хотите прощать мелочи, либо что-то большое, как вам кажется, и непростительное, когда вы прощаете, вы протягиваете руку помощи, вы открываете сердце и душу для того, чтобы показать, что вы любите, что вы верите, что вы надеетесь на то, что больше этого не повторится. Не в назидании вы прощаете, вы прощаете ради любви, ради друг друга, ради себя. Тогда, когда человек любит и не прощает, это не любовь. Это некое существование, некий симбиоз, когда вам выгодно любить либо не любить этого человека, когда вы ради какой-то определенной выгоды находитесь с ним рядом. Но вы не прощаете, вы не умеете, либо не хотите этого делать любые мелочи, любые провинности. Вам, как кажется, человек что-то обязан, он должен быть идеальным, он должен быть таким, каким вы ему скажете, каким вы его хотите видеть. Это совершенно не похоже на любовь, не обманывайтесь. Настоящая любовь – это тотальное прощение и никак иначе. Без этого любви нет, без этого нет жизни, без этого нет счастья. Самое главное, вы должны понимать. Любое поведение, поступок, либо, как вам кажется, проступок любящего вас и любимого человека, вами человека, должен быть заранее, заблаговременно, тотально прощён. Если я говорю о прощении, конечно же, я имею в виду прощение, которое не противоречит рамкам угловного законодательства, либо какой-либо морали, которая в вашем случае, допустим, недопустима. Но если говорить о любых других моментах, иногда это ссоры, иногда это обиды, и предательства. Нужно прощать во имя любви, во имя жизни, во имя друг друга. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.